Всем привет дорогие друзья, партнеры по бизнесу, подписчики моего YouTube канала, соцсетей, друзья. Я хочу поздравить вас с наступающим новым 2022 годом и от всего сердца хочу вам пожелать всего самого доброго, чего вы и желаете. Пропишите цели на новый 2022 год. Проанализируйте, что произошло в 2021 году. Подумайте о том, о чем вы мечтаете, чего вы хотите достичь новых высот, новых побед, новых рангов, новых друзей. Вы хотите объехать весь мир, увидеть новые места. Вы хотите помочь многим, большому количеству людей в плане здоровья, финансов, благополучия. Рассказать людям об истине, которая существует в этом мире. И я хочу сказать, что но в 2000 году у вас появляются новые возможности помочь большому количеству людей. Из компании TLC, которой мы сотрудничаем уже больше года, есть такая уникальная возможность помогать э, людям менять их жизнь в лучшую сторону. И еще раз, друзья, с наступающим вас Новым Годом! Мы вас любим, ценим, уважаем. С Новым Годом, дорогие друзья! Дорогие друзья, всем привет! Поздравляю вас с днем рождения. С Новым годом. 14 февраля. С Рождеством Христовым. С 8 марта. 1 мая. С 9 мая. 31 мая. И со всеми наступившими и прошедшими праздниками. До скорой встречи, дорогие друзья. Будьте здоровы! С вами был Александр Потапов и Александр Допил.